Друзья, всем привет! Хочу сегодня вот именно в такой местности вам рассказать и посетила одна мысль. Действительно хотела бы с ней поделиться. Я сейчас стою на 12 квартале. В Днепропетровске у нас это есть такой райончик, 12 квартал, э, район оживленный. И считается, что это буквально недалеко. Э, Центру. Честно говоря, с 12 квартала и на Карломарце я пешком доходила. Получается, прогулялась, и это, на это у меня ушло 40 минут времени. Зато очень много всего посмотрела. Мне нравится ходить пешком, тем более я знаю, что пешком ходить это очень полезно. Полезно в любом возрасте, в любом. То есть, когда мы ходим пешком, это у нас получается кардиотренажер можно остать на кардиотренажер можно оставить на беговую дорожку и можно конечно пройти пешком особенно если вот сегодня такая прекрасная погода сегодня уже правда похолодало э, позавчера было очень темно тепло это по всей видимости позавчера у нас был последний э, день э, бабьего лета. я так думаю что это был было бабье лето все-таки а ну чуть-чуть поверну там солнышко у нас поэтому Поэтому я смотрю так, чтобы вы меня видели неплохо, хорошо. И вот за моей спиной это э, проспект Героев Сталинграда. А передо мной э, Шинник. Дом культуры Шинник. Дом культуры. Очень много всего в Шиннике я посмотрела. Э, то есть оказывается на Шиннике даже есть каждое воскресенье. Кому за? Ну за сколько я не знаю. Может быть кому за? 20, за 30, за 40. То есть каждое воскресенье в 19.00 у нас в шиннике. Схожу, когда схожу, тогда точно расскажу, работает или не работает. Ну, и сейчас карантин, поэтому я не хочу наражать на, на, скажем, по-украински, да, на небеспеку. Не хочу на это наражаться. Одевать маски мне тоже не нравится, поэтому лучше всего. Провести и рассказать вам об этом, всем уль, об, этом все, об этом всем на улице. Замечательный город. Мне очень нравится город Днепропетровск. Ходите называйте его Днепр, Проходите Днепропетровск. Я приехала сюда, когда он еще был в Днепропетровском и уже э, здесь прожила почти 20 лет. Мне очень нравится тихий, прекрасный городок. Конечно, не такой тихий, тихий, как райцентры. Это все-таки город-миллионник. И прекрасный городок. Очень прекрасный город. На реке можно его назвать. Одна река Днепр, другая река Самара. Поэтому мы ходим и на Днепр, и на Самару. Если уже бывает до такой степени... Одолевает депрессия, либо какие-то непонятные и мы едем на Днепр и ходим по набережной. А набережная у нас, друзья, очень прекрасная. Набережная самая длинная в Европе. Мы замеряли, мы с мужем ездили, замеряли. И э, у нас получилось, что мы проехали более 15 километров. Это все набережная, набережная набережная. Если такие вот амби амбициозные планы в наших.. Э, областных э, областных властей и если они собираются застроить набережную, то набережная будет большая и действительно будет где погулять сейчас я вижу, что где-то ну, где, где я замеряла около 3 километров, уже можно пройти и проехать на велосипеде проехать на роликах там сделали я вам покажу, друзья, я буду на набережной обязательно покажу, а сейчас я вам показываю э, Называется, уже раньше был проспект, проспект был Героев Сталинграда, сейчас, друзья, он называется проспект Богдана Хмельницкого. Прекрасный город Днепр. Друзья, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости на мою страничку, пишите, пишите, что бы вы хотели увидеть. До новых встреч в эфире, пока-пока!